Снега выпало очень много. Как я и говорила, я занимаюсь уборкой снега по утрам. Но сегодня утро несколько необычное. Супругу надо было рано в город. А город у нас находится буквально в 10 минутах езды на машине, конечно. Темно, темно. Темень 6 утра. Я так рано не выхожу из дома, а тут так пришлось. Я его на работе. И я решила заглянуть в городе, в парк, и пройтись в кружочек. Давно не была там. У нас есть такой парк «Семья», город Нижнекамск. Парк, парк «Семья» – это очень молодой парк, но очень-очень любимый жителями города. Там до сей пары очень красиво, огоньки сияют. Я не могла пройти мимо этого парка, заглянула и с хорошим-хорошим настроением вернулась домой. Сюда, в деревню имеется в виду. Почему мне дорог этот парк? Почему я хотела туда зайти? Причина есть, конечно. Я в своем городе живу с 1967 года. Это очень-очень давно уже, больше 50 лет. И когда-то школьниками мы сажали березы которые сейчас вымахали, такие огромные стоят. Шла с удовольствием по парку и вспоминала, как мы это сажали, будучи школьниками. То ли в 8, то ли в девятом классе. Даже сейчас точно не помню. Но мы сажали эти березы. И мне очень дорог этот парк. Мне очень хочется туда зайти. А вот по вечерам когда очень красиво. Я не была там в парке, конечно, не приходится. А тут вот такой случай, думаю, дай пройдусь. Конечно, было как-то темно, жутковато, и народу вроде нет никакого. Вот. Потом смотрю, мужчина с собачкой идет, ура-ура, я не одинокая. Там хорошая такая эко-тропа сделана. Везде фонарики, везде все благоустроено. Конечно, все это хорошо очень. Но вот первый раз вот так вот я прошлась именно рано утром. И была удивлена красотой, что везде еще остается иллюминация очень красивая. Сделали колесо обозрения, которого, собственно, я еще даже и не видела. Тоже оно все сияет. И вот такое раннее утро, я там где-то час двадцать погуляла, приехала обратно, в великолепном настроении. Так что какие-то маленькие радости у человека должны быть. А я ее сегодня, эту радость, сделала сама себе. Я погуляла в парке. И приглашаю вас тоже пройтись со мной по очень-очень раннему-раннему парку семья города Нижнекамска. Мир вашему дому, друзья мои!